Друзья, вот такое вот чудо я увидел. Как вы думаете, что это? Это козленок. Добрый вечер. Это козленок, да, я так понимаю? Козочка? А как ее зовут? Дуся. Дуся? А можно Дусю погладить? Дуся, да, я тебя поглажу. О, хорошая. Так, это дуськи на корм сюда да друзья давайте положим дуськи на корм это вам спасибо вот друзья вот такое вот чудо я увидел